Всем привет, ребята! С вами Антон Савинов. Вы попали на мой канал. Нет, Антон Савинов, кто не помнит, вы попали на мой канал. Да, произносить название своего канала уже не буду. Вы знаете, как он называется, и все. Это видео, опять-таки, про плетение браслетов. Но сегодня мы будем пробовать усовершенствование. То есть, как сплести тройной браслет. Да, это будет трудно, но мы постараемся попробовать сплести тройной браслет. Ведь мы все время плетем, то Одноцепочные браслеты, двойные браслеты, или какие-то обычные, там, двойные, двойные, двойные, там, вы же хотите, чтобы я, там, больше контента, больше всего, там, это, и, кстати, если вы хотите, и, да, кстати, если ты, это самое, из, и те, кто из моих соседей здесь, если ты, вот, Кирилл, там, Лиза, если ты, Лиза, Кирилл, там, и Глеб, там, смотрите мои видео, то это видео как раз для вас. Если вы хотите попасть 17 декабря на кастинг, как показ, на официальный показ фильма «Возвращение в прошлое 4. Возрождение судей вот, которое покажется у нас здесь во дворе, вот, в таком очень красивом формате, то это видео как раз для вас. Вы можете, и, кстати, все ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если хотите вы увидеть Фильм Возвращение в прошлое 4 Возрождение судей И сразу ведь напомню о том, что у нас закончились съемки Возвращения в прошлое 5 сокровища вриды. Съемки продолжения Возвращения в прошлое 4. И Возвращение в прошлое 5 сокровища вриды выйдет в мае следующего года, то есть в мае 2021 года. Ведь фильм Возвращение в прошлое 4 Возрождение судей выходит 17 декабря, за две, так сказать, можно сказать как за две недели до нового до 2021 года. А вот пятый фильм «Возвращение в прошлое», который называется «Сокровище Тавриды», фильм «Возвращение в прошлое 5. Сокровище Тавриды», продолжение «Возрождение Субдеи» выйдет аж в мае 2021 года. То есть получается, что это как раз, два, три, четыре. Спустя четыре месяца после премьеры «Возвращение в прошлое 4». Естественно, конечно, фильм «Возвращение в прошлое 5» выйдет в мае 2021 года, даже в моем инстаграме появились там фото со съемок там генетской крепости, которая там, до самое ведь съемки проводились, прикиньте, знаете сколько ну вы знаете, ведь вы же не знаете, когда начались съемки, съемки ведь начались где-то примерно, то есть съемки сегодня длились как раз, два, три, четыре, четыре месяца это уже не считая как, как пяти вот, естественно готовились там компьютерная графика там все остальное и вот, и сам сразу напомню, если вы Хотите попасть на... Ведь за что фильм «Возвращение в прошлое 4» и «Возрождение судей» выйдет одновременно. И в официальный прокат, то есть 17 декабря, такой широкий, те, кто... Это самое, это как бы... Ну, те, кто там рядом со мной живут, мои соседи, то есть мои там... Там Глеб Зиборов, и Лиза, и Кирилл, и Илья, и Игнат Рясный, вот. И, и Вика Рясная, если она захочет. И Лена Рясная. Вот, а те, кто живут далеко, то фильм будет показан там через ссылку. То есть, получается, что те, кто рядом живут, то фильм будет показан как раз э, в таком одновременно и официальном прокате, то есть не в кинотеатрах, конечно, а в таком вот прокате, который будет вестись там на улице. Да, это уличный прокат. Вот, ну, естественно, и, конечно наравне на с онлайн. Но меньше слов, слово ближе к делу. В общем, по погнали. Впрочем, у нас сегодня очередной раз плетение из резинок. Вот такие. Вот, видите, такие вот лумбан, Такие вот. Такие разные. Такие. Нужно плести. Там можно плести браслеты разные, короче. Плести, плести, плести. Чтобы сплести тройной браслет, это будет гораздо т -т -т труднее. Но мы постараемся это сделать. Вот. В принципе, нам понадобится вот такая вот эти самые. Вот. Вот. И здесь мы уже в моем инстаграме где-то вот видели. Не высыпается. Вот так чуть-чуть как то самое. Пугаться не буду. Вот. Впрочем, нам понадобятся вот такие вот резинки. Мы пока что сюда. Да, плюс еще вот это. Нам еще нужно будет понадобиться еще такие розовые. Хотя плести из розовых, конечно, это не мой любимый цвет, розовый цвет. Вот. Вот. И в принципе... Вот, видите? именно из этого мы будем плести браслеты. Естественно, мы уже из этого будем плести браслеты. Впрочем, поехали. Естественно, уже поняли, что это резинки. Вот, сначала мы попробуем, какая у них гибкость. Вот, впрочем, сначала мы делаем такую вот восьмерку. Вот так вот. Кто не понимает, если кто-то первый смотрит видео, то я сразу подскажу. Вот видите, сначала это делается вот так вот. Сворачиваете вот так вот. Такую вот восьмерку. Получается такая вот восьмерка. Потом мы делаем дальше вот так. Если кто-то хочет плести тройные. Ну вот. вот. Берем вот так вот. Но мы сейчас мы, мы, но мы будем делать тройные браслеты. Поэтому, поэтому придется брать резинок еще больше. Вот. И поэтому делаем вот так вот. Ставим вот так. И получается вот так. Вот, поэтому очень много резинок понадобится. Только только пальцы будут болеть. Вот, это очень будет трудно, поэтому мы крючком. Это будет гораздо труднее, видите? А потом опять же вот так вот. И все же опять же, другой цвет. Делаем вот так, потом вот так. вот так и получается такая вот красота, вот. И так до бесконечности. Надеваем нижнюю наверх, вот так вот. Конечно, этого только пальцы будут болеть. Надо будет делать немножко перерывы. Вот. Как у нас там хвост. Вот. Сейчас мы вот постараемся сделать так вот хвост. Но это вот будет еще труднее, чем обычно. Сейчас. Мы тогда можем сделать такую хитрость, чтобы свести вот такой браслет, как бы с дополнительной восьмеркой. Можно делать сразу восьмерку. Но только это не сейчас. Вот. И все делается это очень просто. Так уже пальцы начинают болеть. И все. И вот получается вот так вот. Сейчас не видно камеру. Вот. Вот, поэтому делаем вот так вот. Если плести такой, если плести браслеты вот такие вот из резинок, таких, таких вот, не из таких вот резинок, а плести браслет из резинок таких банковских, таких денежных, этих самых резин, таких вот колет резиновых, которые такие банковские, то получится очень большой браслет. Это вообще как в Angry Birds. Вот. В общем, вот так вот, и делаем, как всегда, вот так. И получается вот так. Могу показать поближе, чтобы было видно. У нас уже кое-что получается. Делать очень долго, но поэтому постараемся сделать немножко, делать паузы. Вот, видите, у нас уже кое-что получилось, если на камеру не видно. Вот, делаем вот так. Видите? Делаем мы вот так вот. И вот так Опять же, вот так. Самая нижняя, крайняя, вот снизу которая. Вот так. Вот. И получается такая вот узористая такое плетение. Очень красивое занятие. Сам начал интересоваться, меня научили ребята. Вот. И все, и научился. Стоит только вот захотеть научиться такое плести, изящную такую вот, такие вот браслеты. И все, и научишься. Так, тут было так, там было так. Немножко остановим время и дальше. Видите, у нас уже получается. Конечно, цвет насыщенный. Тут, конечно, цвет насыщенный. Тут еще что-то видно на камеру, тут, тут, конечно, немножко на камеру цвет насыщенный. Вот. Почем продолжаем. еще быстрее. время. Дальше. Продолжаем плести. надо? Не видно. Вот. Мы можем хитрить немножко, ведь при плетении браслетов из резинок мы можем надо хитрить. При таких вот, если тут порвется, что-то оборвется, то можно сделать сверху, сам, со самом верху резинки, еще одну восьмерку. Можно сделать еще восьмерку. Что, чтобы исправлять ошибки, чтобы, чтобы не испортить плетение, нужно. Можно при плетении, если вдруг что-то там порвалось, то можно делать сверху там восьмерку. И все, потом дальше плести, как обычно, как и начинали. И все, потом вся суть. Вот, и все. Тут уже мы зашли. Вот. Поэтому тут получается очень красиво. Вот. И все вот такие. Вот так вот мы делаем. Потом поменяем цвет. Блин, чуть не провалилось. можем немножко расправить резинки Впрочем, мы уже доплели и можем заканчивать. Это делается очень просто, вот так. Теперь нам понадобятся закрепители, вот такие, крючки, закрепители, которые укрепляют браслеты. Вот такие, берем и закрепляем, только это будет очень, будет очень труднее, чем плести на браслеты. Вот, поэтому постараемся как-то сделать, сделать. Очень трудно. Вот. Поэтому закрепляем. Конечно, не закрепляется. Я готов вам представить свой шедевр. Вот. Это, конечно, браслет для девочек, можно сказать, но не совсем. Вот. Но все-таки что-то имеет смысл. Больше надеваем его. Конечно, тесноватый. Ну, вот. В принципе, вот получился вот такой браслет. Вот. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом браслете плетете ли вы такие вот разноцветные или одноцветные браслеты из вот, из вот таких вот резинок вот. и при помощи таких вот крючков там это самое смотрите ли вы такие вот видео как сплести двойной браслет как сплести тройной четвертной пятерной шестерной семерной восьмерной девятерной десятерной браслет и все такое прочее при помощи вот таких вот, как бы вот таких вот браслетов вот. и все ставьте лайки подписывайтесь на канал я жду ваши комментариев. Вот, и вступайте в группу ВКонтакте, там очень интересно. Всем пока, что вы думаете об этих браслетах, пока.